Всем привет! На связи Алекс. А у нас секретов нет. Мы знаем, куда летит телескоп Джеймс Свое. Он направляется за полтора миллиона километров от Земли, к точке Лагранжа. А что это за точка такая? И почему он направляется именно к ней? Тут все дело в гравитации. Вы помните, как действует закон всемирного тяготения Ньютона? Да. Все объекты в космосе связаны взаимным притяжением. Но, как оказалось, в космическом пространстве есть области, где гравитация двух крупных тел уравновешивает друг друга. И небольшой объект с малой массой может вращаться по постоянной схеме вместе с двумя большими объектами. Таких точек в нашей системе 5. В этих областях гравитационное поле Земли нейтрализует гравитационное притяжение Солнца. И третий объект, который попадает в это место, может работать там долго и без помех. А существование этих точек вычислил французский математик Луи Лагранж еще в XVIII веке. Поэтому их и называют точками Лагранжа. А что находится в этой точке? В том-то и дело, что ничего. И хотя точка Лагранжа это просто точка в пустом пространстве, Вокруг нее может вращаться множество объектов на огромном расстоянии друг от друга по так называемым галоорбитам. И через 200 лет после открытия Лагранжа исследователи в области космонавтики начали использовать эти точки. Так, например, точка L1 в системе солнце земля идеально подходит для наблюдения за Солнцем. Она никогда не будет попадать в тень Земли а значит наблюдения могут вестись непрерывно. Здесь размещаются космические обсерватории, которые изучают наше Солнце. А точка L2 наоборот, всегда находится в тени Земли, поэтому она подходит для размещения космических телескопов. Здесь Земля почти полностью заслоняет солнечный свет, да и сама не мешает наблюдениям, поскольку обращена к точке L2 неосвещенной стороной. Обзор здесь не искажается, все звезд как на ладони, все это позволяет телескопам рассматривать дальние глубины космоса. В точке L2 побывало уже несколько телескопов. Отсюда велось изучение реликтового или остаточного излучения Вселенной. Отсюда ученые изучают, как устроена наша галактика в личный путь. И вот теперь сюда отправляется телескоп Джеймс Уэбб, чтобы добыть информацию о начале Вселенной. Кто знает, может быть с помощью этого телескопа мы найдем планету, пригодную для жизни, а может быть, и жизнь на ней. А когда телескоп долетит до точки L2? Джеймс Webb будет лететь туда примерно месяц, то есть доберется в конце января 2022 года. По ходу движения уже развернули и натянули, как и было запланировано, солнцезащитный козырек размером с теннисный код, который состоит из пяти слоев. Эта защита необходима для телескопа, ведь его приборы и огромное зеркало не должны перегреваться. Экран защитит телескоп от солнечного излучения и поможет ему улавливать даже тусклый инфракрасный свет. Щит будет нагреваться от 80 до 100 градусов по Цельсию, но инструменты смогут охлаждаться до минус 233 градусов. А на второй неделе откроются зеркала. И тогда он начнет передавать фотографии? Нет. Информацию он начнет передавать только летом, так как предстоит еще долгая наладка телескопа. А сколько времени будет работать в космосе этот телескоп? Предположительно, от 5 до 10 лет. Что ж, наберемся терпения, чтобы узнать новые тайны космоса.